Добрый день! Вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. А на связи с нами сегодня постоянный спикер Форума Свободной России, журналист, публицист и социолог Игорь Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. У нас по традиции минувшая пятница ознаменовалась очередным пополнением списка иностранных агентов. В него попали два СМИ, Репаблик и Росбалт. А в четверг вечером был сорван показ документального фильма в офисе Мемориала, куда, собственно, ворвались несколько десятков молодых людей-провокаторов вместе со съемочной группой НТВ и, судя по всему, как сообщают с куратором из спецслужб. Вот у меня в связи с этим вопрос к вам. А режим не успокоится, пока полностью не, защи... не зачистит информационное и политическое поле? Да, конечно, он не успокоится. Более того, я думаю, что даже если условно представить себе а, такую ситуацию, когда информационное поле, и политическое, и медийное, и поле гражданского гражданских активистов будет полностью защищено. После этого режим будет продолжать как вот тот самый каток, который даже полностью уже утрамбованное за асфальтированное пространство продолжает асфальтировать все новыми новыми слоями. Там, я уже не знаю уж чего, асфальта, бетон или еще чего-то в этом роде. Там, или газонокосилка, которая уже все выкосила, и все равно будет работать, выкашивая уже, так сказать, что-то, что не предназначено для этого. Потому что это уже ну, вот какая-то внутренняя логика режима. Но обычно в таких случаях репрессии начинают распространяться на какие-то части режима. Как мы помним по сталинским репрессиям, которые, в общем, когда репрессивные органы начали пожирать сами себя. То есть, на самом деле, вот эта сказать, трансформация режима, или ну, можно назвать ее транзит, но не транзит, от, как переход от там состояние авторитаризма к демократии или там от одного человека к другому а транзит просто как переход в более жесткие состояния там уже тоталитарные или более так сказать жесткие состояния фашизма что собственно говоря происходит это происходит даже вне зависимости от какого-то какой-то команды первого лица это просто так сказать вот такая внутренняя настройка вот как раз таки хотелось более подробнее поговорить о том, а что будет собственно дальше после того, как будут уничтожены и зачищены те э, СМИ и те собственно политические, общественные какие-то структуры правозащитные, которые режим на сегодняшний день явно воспринимает как своих оппонентов. И вы сказали, что он на этом не остановится, и уже будут какие-то части, собственно, этого же режима попадать под каток. А вот, например, кто бы мог стать претендентом после того, как закончится весь список, собственно, который вот пока еще есть, пока еще не признанный агентами? Ну, мне кажется, достаточно очевидно и, э, так сказать, уже... Сегодня режим поглядывает на своих верных союзников, на коммунистов, так с аппетитом немножко облизываясь. Я думаю, что и с ними могут начать разбираться. Я уж не говорю о новых людях. Это вот такая, вот, э, такая случайная, э, травоядная, относительно травоядная овца, которая затесалась в этот список э, имперских э, хищников. вот Сожрут сожрут кого первого не знаю возможно новых людей возможно ну свеженькое все-таки мясо а возможно и за старое такое окостенелое мясо коммунистов примутся, возможно и ЛДПР станет так сказать на закуску пойдет то есть на самом деле но ну, это я говорю сейчас о так сказать том достаточно бессмысленном органе придатки этого режима бессмысленным, как Государственная Дума и вот всякие политические, партийные структуры. А речь идет о том, что и внутри органов власти исполнительные тоже могут найти жертву. Правительство тоже самое. Там экономический блок, который, так сказать, что-то уж очень на самом деле как-то как устроен странным образом и даже есть подозрение, что некоторые люди там поддерживают таких э, страшных врагов, как Шанинка, например. Да? Кто-то же э, в 2020 году добился возвращения лицензии на образовательную деятельность для э, британско-российского университета, который выдает дипломы Манчестерского университета. Это же с ума сойти можно. Вот. А кто-то вернул им вот э, лицензию на образовательную деятельность. Я думаю, что и с ними начнут разбираться. То есть, на самом деле, эта штука она э, не остановится до тех пор, пока не уничтожит Россию. Это, ну, для меня это совершенно очевидно. То есть, либо этот режим сдохнет раньше, либо он будет уничтожать все живое и полуживое вокруг себя. До тех пор, пока не, унич... не съест сам себя. Как вам кажется, почему именно по пятницам? Это вот такой некий символизм или какой-то такой тонкий или толстый троллинг со стороны власти? Ну, это привычка такая. В общем, э, так сказать, э, э, ну, смотрите, э, Гитлер напал на э, Советский Союз перед рассветом. Э, значит, э, в 4 часа утра. Э, ну, вот так, чтобы не успели отреагировать, потому что пятница... Сразу после нее идут, как вы, как вы наверное, догадываетесь, с субботы и воскресенье, когда, в общем, и люди, и средства массовой информации заняты другими вещами. Надежда на то, что не отреагируют, но это старая такая надежда, потому что сейчас ничего этого, э, нет этого перерыва. А раньше, когда не выходили газеты по субботам и воскресеньям, вот была такая привычка э, ударить в пятницу. Для того, чтобы СМИ уже не смогли отреагировать, смогли отреагировать только в понедельник. Сейчас, еще раз говорю, сейчас это достаточно бессмысленная привычка, потому что интернет работает без перерыва. Ну, подтверждение, кстати, того, что они действительно собрались зачистить все, являются в том числе и... Слава Владимира Путина о Нобелевской премии Дмитрию Муратову, который, собственно, сказал, что Нобелевская премия не будет являться таким защитным куполом. И если будет нарушена буква российского закона, то, собственно, Кара постигнет и новую газету. А другой глашатой власти, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вообще э, призвал сделать какую то э, учредить процедуру отзыва Нобелевской премии. Как вы вообще себе это представляете? Ну, э, что касается э, того, что сказал Путин, это признание того, что на самом деле Путин воспринимает Нобелевскую премию Муратову, как по сути дела явку всповинной, потому что ну с какой стати человек начинает говорить о том, что это счетом для каких-то преступлений. Какие преступления? Вроде как Муратов не, не находится ни под судом, ни под следствием. Для прикрытия каких преступлений Нобелевская премия является счетом. Да, это, это, в общем, очень странное заявление, если не считать, что того, что для Путина, безусловно, в общем, это пощечина награждение Не такая сильная, как если бы, например, как многие надеялись, была бы премия Навальному. Но это был бы откровенный просто удар в лицо. А, ну и, и премия Муратову, газете, которая на самом деле много сделала для того, чтобы разоблачать власти, для того, чтобы критиковать ее, это, безусловно, потеряло на этом шестерых журналистов. Это сильный, достаточно, удар по щеке. И Путин таким образом ответил. Что же касается Володина, ну, это уже ближе к клоунаде, потому что, понимаете, ну, с каких позиций Володин критикует Нобелевскую премию? За, за то, что дали Горбачеву, Горбачеву, который на самом деле действительно принципиально сдвинул мир в сторону безопасности, ликвидировал фактически, уничтожил Холодную войну, разрушил Берлинскую стену, вывел войска из Афганистана. То есть, на самом деле, ну, это человек, который ну, более чем вот за все, все время, там, с 1901 года, давали Нобелевские премии, ну, наверное, можно, можно назвать э, нескольких людей, которые в равной степени были достойны, там, э, Фритьев, Нансон или какие-то другие люди, действительно, выдающиеся совершенно. Ну, Горбачев вот в этом ряду. Ну, вот для э, вот этого человека с э, говорящей фамилией Володин, э, вот эта премия как Горбачеву, это тоже вызов, потому что вот... Э, Геополити... Крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Но самое смешное, конечно, это то, что... Вообще, с какой стати Володин что-то говорит про Нобелевскую премию мира. Где Володин, где Нобелевский комитет. Я же как-то предложил господину Володину создать свою Володинскую премию Мира, денег у него хватит. Пожалуйста. Почему бы нет? Ну, кстати, название тоже хорошее. Володинская премия. Вот, очень здорово. И такой вот портрет э, в профиль. Ну, чей, не знаю, неважно. Главное, Володинская. Вот, Володинская премия мира. Можно было бы учредить еще Володинскую премию по истории. Тоже было бы очень полезно. Ну, еще там... Вот. Еще раз говорю: капиталов, нажитых так сказать, неустанным воровством, у него хватит. Так что это, это все очень сме... Вот это уже из области клоунады. Это вот что-то, напоминающее статью Медведева знаменитую, где он просто обзывался, там как подросток какой-то в адрес интересовался определенными этническими корнями президента соседней страны. Это клоунада. Это, это вот действительно клоунада. Ну, понятно, для чего это сделано. Она сделана для того, чтобы, может быть, когда-нибудь, где-нибудь его похвалит э, его начальник. Ну, вот Володин не внял вашим призывом, а его коллега по Госдуме Виталий Мивонов, судя по всему, внял. Как раз таки он предложил создать альтернативную Нобелевской премии, российскую свою. Слушайте, не знал, не знал. Я это... Я это... Вы знаете, Дмитрий, вот это для меня новость, и причем такая неприятная. Потому что я думал, что я шучу, а оказывается, что нет. Вот Опасно шутить в нашем государстве, обязательно попадешь во что-то серьезное. Ну, это, конечно, фантастика. Но Милоновская премия тоже ничего. Хотя не так красиво, как Володинская. А, смотрите, вот мы когда с вами говорим о том, что режим в скором времени, зачистив там информационное и политическое поле, начнет пожирать уже какие-то свои части, мы, может быть, немножко и лукавим, поскольку простора для режима, прежде чем а, подойдет время уже для каких-то его составных частей, огромная. И пример наших соседей Беларуси об этом показывают. Вот на прошлой неделе все активно обсуждали те вбросы, которые там происходили, в уголовных делах на подписчиков телеграм-каналов. То есть, собственно, можно тут позаимствовать опыт у Беларуси. Вот вообще в этом плане, как вам кажется, кто является для кого генератором идеи? Лукашенко для нашей Госдумы или, может быть, мы со своей практикой для Лукашенко? Поскольку есть и обратные примеры, когда в Беларуси предлагали, и может быть, этот законопроект будет принят, принят сажать за призывы к санкциям. У нас такие вещи тоже обсуждались, насколько я помню знаете, я думаю, что вот этот тандем они, так сказать, друг у друга прикуривают. То есть, они постоянно обмениваются опытом. То есть, это такое вот, так сказать, нормальное было социалистическое соревнование. Это нормальное такое фашистское соревнование. То есть, они вот поддерживают друг друга, обмениваются опытом. Ну, путинское заявление о том, что у нас э, далеко не все сидят. Посмотрите на улицу, сколько назо, народу безнадзорно ходят э, без конвоина, совершенно не, совершенно не сидят по камерам, как положено. А гуляют себе. Метро давка сплошная. То есть, в общем, на самом деле, да, действительно, ресурсы есть. И вот еще там, ну, по крайней мере, сейчас перепись идет. Не знаю, что она покажет, что там нарисует. Ну, где-то, скорее всего, миллионов 140 нарисуют живущих в России. И вот так что в этом смысле большой большой ресурс. Кто из них друг другу учит, я не уверен в том, что это вот именно в таких терминах можно обсуждать. И думаю, что да, они вот это сообщающиеся сосуды ненависти, сообщающиеся сосуды фактически уже почти одной диктатуры. Потому что лукашенковский режим, конечно, не, не, не может существовать в автономном, суще... в автономном э, плане. То есть, э, он, безусловно, очень, слишком зависит от путинского, э, чтобы э, можно говорить о нем уже как абсолютно суверенном режиме. Ну, и, кстати, путинский режим тоже, потому что, так сказать, ему уже не отделаться от Лукашенко, э, так сказать, ясно, что Лукашенко уже прилип к Путину намертво. Так что это, вот, это уже это действительно все больше и больше уже единое государство. А вот, кстати, продолжая тему о едином государстве, на прошлой неделе стало известно, что Путин таки не полетит 4 ноября в Минск. Я напомню, что, по-моему, в августе было сообщено о том, что наконец-то согласованы интеграционные программы этого самого союзного государства. Помпезно об этом сообщалось, что 4 ноября... Путин должен будет прилететь в Минск, и там, собственно, они должны будут подписаны. Но вот выяснилось, что не полетит. Что за такие танцы с бубнами вокруг этих интеграционных программ на протяжении уже многих-многих лет? Ну, я думаю, что здесь достаточно очевидно. Никакой, конечно, полной интеграции в плане того, что было сказано в, ну, в самом конце 90-х годов. Вот эти вот договоры о союзном государстве, когда должна быть... Ну, основные признаки единого государства должны были быть... Реализованы. То есть, это единая валюта, единый эмиссионный центр, это, э, так сказать, единое, единое законодательство, э, единые силовые структуры и так далее. Ничего этого, конечно, да, и, ну и, естественно, единое орган управления. Ничего этого, конечно, не будет. Это совершенно очевидно. То есть, конечно же, Лукашенко, э, но ну, он прекрасно понимает, что для него превращение в одного из губернаторов российских в путинском режиме, это, в общем, что-то очень близкое к, ну, скажем так, если не к смертному приговору, то к очень тяжелой жизни. То есть, Лукашенко, которого там будет вызывать э, там, к себе Кириенко или, или еще, так сказать, кто-нибудь из управления внутренней политики президента, ну, это, это, это, это очень большая проблема для него. Поэтому я думаю, что Лукашенко найдет все ресурсы, а да, ресурсы у него есть для этого, для того, чтобы этого избежать. Это первое. А второе, ну, известно параллельно, что Путин там постоянно сейчас занимается своим здоровьем, поэтому он просто не очень транспортабель. То есть, скорее всего, он просто, так сказать, не готов сейчас совершать вот такие вот длительные поездки, далекие поездки, общаться с каким-то количеством людей там. Ну, можно, конечно, Белор... половину Беларуси сейчас на карантин посадить и допускать через, через туннель к нему дезинфекционный. Но я думаю, что эта проблема тоже существует. Еще раз уж вы уже упомянули в сегодняшнем разговоре статью Дмитрия Медведева об Украине, которую он написал на прошлой неделе то я бы как раз-таки об Украине немного поговорил. Было три события, на мой взгляд, за последние полторы недели. Это вот та самая статья, о которой вы сказали. Это встреча Дмитрия Козака с Викторией Нуланд, которая также состоялась на прошлой неделе после появления, собственно, этой статьи. И вот сегодняшняя новость, которую я буквально часа полтора назад прочитал, о том, что УБСЕ уходит из Донецка и больше не будет, собственно, выполнять там э, наблюдательские свои функции после того, как там какие-то митинги пророссийские, собственно, активисты проводили у их офиса, чуть ли не палатки там поставили. Вот эти все три события о чем нам свидетельствуют? У Путина снова развязываются руки в Украине, стоит ожидать какой-то эскалации? Ну, на самом деле, у Путина руки не были связаны никогда. Сдерживает э, Путина на сегодняшний момент э, только э, от более масштабной агрессии, это то, что все-таки э, в Украине за последние годы появилась э, боеспособная армия. Безусловно, эта боеспособная армия не в состоянии решить проблему Крыма, не в состоянии решить проблему Донбасса, потому что по-прежнему, так сказать, <связывается> начало вот этой освободительной военной операции для Украины подобно смерти, это понятно. Но и обратный процесс тоже невозможен. То есть это единственное, что сдерживает на сегодняшний момент Путина от оккупации. Большей части Украины или целиком Украины. Так что никакие... Понимаете, ведь ситуация такая. Давайте просто вот отбросим какие-то условности и будем говорить прямым текстом. На сегодняшний момент в мире не существует силы государства или группы государств, которые готовы были бы значит, противостоять агрессии Путина в Украине вооруженным путем. Но поскольку у Путина есть ядерная заточка. Это первое. И второе, при всем, так сказать, при всей коррупции армейской, при всей неэффективности российской военной машины, все-таки российская армия прежде всего ВКС это серьезная угроза. Это было доказано и в Сирии, это это, это достаточно очевидно. Поэтому вот единственный аргумент, который существует против того, чтобы Путин начал серьезную военную э, агрессивную операцию, это э, те потери, с которыми он столкнется. Потому что на сегодняшний момент э, украинская армия способна, э, безусловно, она не, спо, не будет способна э, победить э, путинскую военную машину, но она способна принести в Россию такое количество грузов 200, которое станет просто, э, который путинский режим не сможет переварить. Вот, вот это вот обстоятельство единственное здесь. А никакие ОБСЕ, никакие там, ООН, никакие там, значит, нормандские форматы. Это, это все для Путина совершенно. Это шелуха, на которую он не обращает внимания. Но у Путина, кстати, на международной арене появилось еще одно геополитическое преимущество, так скажем. Это вот электроэнергетический кризис, да, который охватил Европу. Цены на газ и на электроэнергию растущие. В связи с этим, вот Европа сейчас вынуждена ли будет пойти на какие-то уступки? А я не очень понимаю, о каких уступках идет речь, потому что на самом деле особых проблем каких-то Европа для Путина не составляла и не составляет. Ну, санкции, но ну, это санкции, носящие, да, неприятный, но такой нерешающий характер. Поэтому будет идти все своим путем. Будет постепенно тормозиться Северный поток-2, когда он вступит в строй. Ну, Путин утверждает, что там к концу года, к началу следующего. Может быть, чуть позже. Но все равно газ по этой трубе пойдет, более-менее очевидно, как-то затормозить, Да, вот новое правительство в Германии, которое, новый канцлер, который вступит в действие. Да, в какой-то степени, может быть, это будет чуть-чуть все заторможено. Но в конечном итоге здесь все идет своим чередом. Я не очень понимаю, о каких уступках вообще может идти речь вот в Европе. Значит, какого-то демонстративного непризнания путинского режима или хотя бы, ну вот в январе будет известно, все-таки окончательно ясно станет, признают, так сказать, российскую делегацию от Государственной Думы в структурах европейского парламентаризма. У меня есть сильное подозрение, что все-таки признают. К сожалению. Есть надежда, что, может быть, все-таки вот то, что произошло, станет каким-то неперевариваемым неперевариваемым, так сказать, остаткам, которые, не, не в состоянии будет Европарламент, Европейский, Европейский Союз переварить. Но пока дело идет все-таки к тому, что признают. Ну а что еще? А что, собственно говоря, да, да, да, даже если не признают. Ну, да, конечно, было бы здорово, если бы э, вся вот эта вот э, шушера э, российского, российской Государственной Думы, все эти самозванцы, не смогли ездить э, в Европу и э, там так сказать, гулять, там, э, заниматься, так сказать, покупками в магазинах и произносить какие-то гадости и глупости с э, трибуны Европарламента. Это было бы неплохо. Но это скорее такое моральное удовлетворение для людей, которые, ну, которые очень сильно не любят. Ну, так как я, например, не любят путинский режим и его халуев. А так, ну, что это изменит? Ну, они, они сами готовы, в принципе, разорвать отношения с Евросоюзом. он Им особенно не нужен. Так что я не вижу здесь каких-то уступок, на которые Европа может пойти. Торговать будут торговать будут, торговая, торгуют и торговать будут. К сожалению, к сожалению это так. И э, времена таких крупных политиков, как э, Черчилль, Рейган, Кетчер, они прошли. Среди нынешних нет ни одной фигуры, которая могла бы э, прекратить вот, это вот, э, вот этот разгул Путина по мировому... Нет таких но не факт, что они не появятся. Например, на примере да, последних выборов в Чехии мы видим, что путинские как раз-таки дружки, так называемые люди, которые подпадают под понятие шредеризации Европы, начинают терять свою, свою власть. И вот вроде говорят, что в Венгрии тоже скоро будут выборы, и там тоже могут быть интересные результаты. Да, это верно. Но опять-таки это все-таки при, при всей моей огромной симпатии к Чехии, но все-таки это не та страна, которая может стать таким вот э, форпостом э, борьбы, и главным бастионом борьбы с путинизмом. Все-таки, наверное, это не так. Все-таки нужно, чтобы подобного рода люди появились в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, э, в ФРГ, ну, может быть, во Франции. Ничего похожего, даже, на, даже никакого проблеска, Появления подобного э, людей подобного рода масштаба э, в этих странах нет. Ну и даже честно говоря, и в, в Чехии, откровенно говоря, э, ну вот э, слова Гавела там как-то не очень просматривается. По всей еще раз говорю, моя симпатии к этой стране. Ну и закончим мы с вами тоже, наверное, делами внутрироссийскими. Вот у нас в последние недели каждый день, по-моему, чуть ли не каждый день пробиваются новые рекорды по заболеваемости коронавирусом и по смертям от коронавируса. И вот в связи с этим... Выражаясь до шахматной терминологии, что, наверное, любит как раз-таки Гарри Каспаров, который тоже имеет отношение к Форуму Свободной России. У правительства России сегодня не кажется ли вам, что такое положение туксванга, когда нет хороших ходов? То есть завозить вакцины европейские они не намерены, к российскому спутнику и другим вакцинам доверия у населения нет, а принудительная вакцинация, ну, неизвестно еще какой эффект и какой, какие настроения в обществе вызовет, вызовет если будет принята. Ну, конечно, никакой принудительной вакцинации не будет, значит, это для меня совершенно очевидно, по очень простой причине, потому что вообще российской власти абсолютно наплевать на, при том, что я, в общем, не сторонник принудительной вакцинации, это плохая штука, но российские власти совершенно наплевать на здоровье граждан. Вот. А что касается статистики смертности, да, она совершенно чудовищная. Но при желании ее можно скрыть. А, и это очень простая история. Просто сказать, что ну, да нет, никто не умирает. А те, кто умирают, это вот они, они сами так захотели. Или просто вот от старости умирают в 18 или там в 30 лет и так далее. А, значит, Что касается нет хороших ходов, но понимаете, это такой цуксванг искусственный. Потому что э, хороший ход есть, и вы его назвали, это ну, пустить в Россию зарубежные вакцины, которые ну, в той или иной степени себя уже достаточно зарекомендовали. И э, дело даже не только в том, что они более эффективны, они действительно более эффективны. Дело в том, что они, по крайней мере, не вызывают такого острого недоверия, как вызывает все, что произведено э, в России. И еще раз говорю, это вопрос не, в, не столько в самой вакцине, сколько в головах у людей. Просто путинский режим так много и так постоянно врет, что поверить в то, что вот что-то произведенное в рамках этого режима, пусть не самим, не Путин придумал спутник ВИН, это понятно, но тем не менее он его пропагандирует. Значит, скорее всего, обманывает. Значит, врет. По, еще раз говорю, это, это мало что говорит о самой вакцине это говорит об отношении к режиму люди, даже те, кто голосует за, э, за Путина и за его вот эту кодлу они все равно они голосуют, ну, просто по разным причинам, но все равно они не верят, они понимают, что все врут, и поэтому есть хороший ход, пустить эту вакцину пустить э, Pfizer и другие вакцины, которые э, признаны на западе и я абсолютно убежден, что это не кардинальным образом, но существенно увеличит э, вот эту вот, э, э, пандемийную безопасность граждан. То есть это существенно снизит количество смертей. Для меня это совершенно очевидно. Но, опять-таки, поскольку, во-первых, наплевать на граждан э, Путину и Лохалуям, а во-вторых, потому что это все политизировано. Политика важнее, политика важнее таких пустяков, как. Жизни, жизни соотечественников. Это совершенно очевидно. Поэтому хорошие ходы есть, но они э, блокируются просто тем, что с точки зрения власти они не являются хорошими. Да, хорошие ходы есть, но, судя по всему, власть на них не пойдет. На этой ноте и закончим разговор сегодня с журналистом-публицистом-сологом Игорем Яковенко. Игорь Александрович, спасибо большое. Всего вам доброго. Ну, а я, Дмитрий Семенов, с вами на этом прощаюсь. До следующих выпусков.